Всем привет! Вы на канале Зашумим. Сегодня мы с вами рассмотрим шумоизоляцию передней панели торпеды, а также центральной консоли на автомобиле Land Cruiser 200. Торпеду с этого Land Cruiser 200 мы демонтировали. Вот так вот выглядит э, зона под торпедой без декоративной панели. Э, что мы здесь делаем? Эти все провода, которые у нас сейчас торчат, мы обработаем антискриптными материалами, чтобы они внутри торпеды не издавали лишних звуков. Сама панель у нас выглядит вот так. Здесь есть несколько кусочков штатной синтепоновой вставочки. Значит, первым слоем мы нанесем виброизоляционный материал. Поверх него закроем нашим шумопоглощающим материалом, частично софтвейфом, частично битасофтом. Работы по шумоизоляции внутренней части подторпедного пространства завершены. Значит, моторный щит у нас обработан виброизоляционным материалом. Вся проводка, как я и говорил ранее, обработана антискриптным материалом. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы вся проводочка, которая внутри находится, она в процессе езды автомобиля не дребезжала, не издавала лишних звуков. Также сама торпеда а, с внутренней стороны у нас обработана в два слоя. Первый слой это у нас виброизоляция, она находится под софт в 15. Сам шумопоглотитель нанесен вторым слоем. Вот эта вот а, штука на переднем плане, это воздуховоды, а, центральные и боковые. Эти воздуховоды точно так же обработаны антискриптным материалом. Здесь у нас используется а, бета-софт. Также завершены работы по шумоизоляционной обработке самой консоли. Она обработана точно так же, как и внутренняя часть торпеды, в два слоя виброизоляции и шумопоглотителем. На этом основные работы по шумоизоляции торпеды завершены. Сейчас начнем ее собирать. Чуть позже покажу еще часть работ, связанных с шумоизоляцией торпеды. Декоративную панель торпеды мы установили на место. Нанесли... Полосочки антискриптные в местах состыковки различных пластиковых элементов внешних. Это делается для того, чтобы впоследствии при езде автомобиля они не издавали лишних звуков. И в салоне автомобиля была максимальная тишина. Работы по шумоизоляции, антискриптной обработки торпеды и центральной консоли завершены. Все модули и компоненты торпеды собраны и проверены на работоспособность. Эта работа занимает у нас один рабочий день. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.